Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам и милость Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах, предписывая рабам своим, какой-либо фарт, фарс, обозначал его определенный предел, на котором тот заканчивался и устанавливал уважителей причины, по которым, можно было бы его не выполнять, но кроме того, кроме зикра, кроме упоминания. Всевышний Аллах не ограничил зикр пределом, и, значит, нет причин его оставлять, исключая тех, кто потерял рассудок. Всевышний Аллах говорит в аят 200 И когда вы завершаете ваши обряды паломничество, то поминайте Аллаха как, так, «Поминайте Аллаха так, как вы поминайте отцов ваших» или больше этого. Ученые разъясняют это сравнение с нескольких позиций. Как будто Всевышний Аллах говорит, «Я знаю, что вы по своей небрежности не будете поминать меня, но поминайте меня не как своих детей, поминайте меня, как вы поминаете ваших отцов». Человек вспоминает своего отца, возвеличивая, а отец вспоминает сына с жалостью. Всевышнем Аллаху соответствует возвеличивание, а не жалость. Ты появился от отца на свет, но в действительности по воле моей. Поэтому ты любишь меня так, как любишь своего отца. А я люблю тебя, как ребенка. «Хотя я превыше того, чтобы иметь жену и ребенка». И когда вы завершаете ваши обряды паломничества, то поминаете Аллаха так, как вы поминаете отцов ваших, или больше этого означает «единобожиим». Потому что если сын причисляет себя не к своим родителям, то он изгоняем и порицаем – так и ты не создавай себе множество богов и стыдись предавать ему за товарищей. Ты вспоминаешь о своем отце, когда тебе требуется помощь в серьезных делах. Поэтому поминай меня, как ребенок, который вспоминает своего отца, когда случается беда. Ибн Аббас Радаллахангу, сказал: Когда плохо говорят о твоем отце? Ты негодуешь. И также ты должен негодовать, когда плохо говорят об Аллахе. Первые слова, которые произносит ребенок, когда начинает говорить, это мать и отец. И также твоя речь должна начинаться с поминания Аллаха. Бисмилля. Твой язык всегда влажен от упоминания достоинства Твоего Отца. И также он должен быть у тебя всегда влажным от восхваления и возвеличивания Всевышнего Аллаха.